Здравствуйте, дорогие друзья, любимые мужчины-подписчики! Сегодня по многочисленным вашим просьбам я беру такую многострадальную тему для тех, кто в разлуке, для тех, кто не вместе или, возможно, пока не сделал какие-то шаги в новых отношениях. И тема животрепещущая для всех вас. Помнит ли, думает о тебе она? Здесь я постараюсь для всех вас раскрыть э, целых два аспекта ваших отношений. То есть это не только, скажем так, память вашего образа, ваших э, каких-то взаимодействий, а именно чувственная память. Да? То, что вас интересует больше всего, насколько вы запали в сердце да, данный загадываемые женщины. И помогут мне в этом мои бессменные любимые колоды Таро. Это Таро Элен Дуглас и Таро Декамерон. Декамерон, как никогда, кстати, показывает какие-то вещи внутри пары, да, которые, скажем так, вне системы наших поведенческих каких-то рефлексов. Да? То есть то, что мы пытаемся скрыть даже друг от друга, может быть, даже от себя, но оно все равно существует внутри нас. И иногда нам сложно это даже выразить в словах, поступках, в каких-то признаниях. Но оно либо есть, либо присутствует внутри человека, либо этого нет. И от того, насколько сейчас будет дан ответ этими, этими э, удивительными картами, э, я смогу вам передать эту картинку вашего внутреннего э, Единство, что ли, если оно опять-таки существует на данный момент времени. Расклад будет, как всегда, авторский. Я сегодня его продумала. И он будет выполнен мной впервые вместе с вами. И мне очень интересно, что же все-таки в итоге будет. Так как вас много... Конечно же, расклад общий, онлайн, но какие-то моменты будут с вами очень сильно резонировать, которые соответствуют вашей ситуации. Какие-то моменты, возможно, будут не так сильно подходить, но в любом случае все целебное, что будет в этом раскладе, ваше подсознание, конечно же, усвоит. Если будет нужно, я подготовила карты Ленорман. Я какие-то вопросы по сложившейся ситуациям в раскладе буду уточнять. Почему я люблю задействовать несколько колод разных систем? Да, такой вопрос интересный. Потому что, во-первых, так делают очень мало потому что это достаточно сложно, во-вторых, это дает очень глубокую, знаете, вот сложно объяснить это в словах, но это дает, знаете, есть карта плоская, да, на которой мы видим города, реки, села. А есть глобус понимаете да вот, если так образно то есть есть 3d есть 2d и так далее вот если мы берем несколько систем то мы в точках пересечения этих систем видим то что невозможно увидеть на одной колоде и благодаря этому у нас картинка становится сразу объемной и мы видим сразу ситуацию которая происходит и в прошлом и как она будет разворачиваться в будущем и в то же время настоящее благодаря всем этим моментам также хотела вас поблагодарить за вашу активность на канале за то что вы имеете потрясающие какие-то сдвиги, мне это очень нравится в вашей судьбе. Конечно, у многих тормозятся эти сдвиги, потому что нет каких-то шагов навстречу друг другу, о чем я, вы тоже мне пишете, и я, конечно же, стараюсь вас вдохновлять на какие-то моменты в ваших, да, в, ваших в ваших же устремлениях перемены переменам благоприятным вашей судьбе для тех же кто хочет личные расклады у меня возникают вопросы в комментариях да, под видео я не всегда понимаю что сложного набрать как бы адрес до да, электронной зачем писать ну как бы повторяться в вопросах пожалуйста кому нужен Личный прогноз, все как бы ссылки под каждым роликом присутствуют. Опять-таки, для тех же дорогих зрителей, кто хочет поучаствовать в поддержке канала, пожалуйста, welcome все так сказать, реквизиты тоже есть. Так что я всегда вам очень благодарна, рада, и в любом случае, вы для меня кто бы меня ни смотрел, это самые дорогие сердечки, которые. Ну, для ради которых, собственно, я и делаю эти видео. Опять-таки, эти видео я делаю по зову души, потому что мне очень хочется, чтобы как можно больше становилось людей, в данном случае вас, рицарь мужчин, потому что смотрит меня 98% уже мужчин. Вот. И мне бы хотелось, чтобы ваши судьбы были очень благостными, чтобы вы не просто влюблялись, любили, кайфовали от этой жизни, чтобы вы чувствовали, что ваша судьба в ваших же руках и в каких-то моментах находились находили как бы силы да, идти дальше, если, допустим, отношения зашли в тупик, либо вы понимаете, что отношения пережили свое, да, как бы пережили уже какую-то грань а, вкладывания в них, то есть как бы делали выводы и что-то меняли в своей судьбе. Я в любом случае всегда вас э, поддерживаю, если я понимаю, что рядом со мной, э, да, вот на связи человек, который мыслит, который чувствует, который э, такой, знаете, как э, сил, силы любви, да, внутренний такой огонечек, да, теплый. Конечно же, он чувствует и мою вибрацию, мою пульсацию по отношению к нему. И, конечно же, вот та благость, вот та сила раскладов очень большой вероятностью для него в быстром временном промежутке будет взаимодействовать. Ну что ж, вступительную часть я сейчас закончила. Давайте погружаться в ваш космический Простор, ваш э, какой-то удивительный мир, где правите только вы, где, где может быть даже живет ваше не просто сердце, а ваша полностью суть, э, даже может быть вы пока не ощущаете себя этой сутью, да? Но вы в будущем этого обязательно достигнете. Попробуйте углубиться в вашу точечку. Взять туда с собой образ, запах, либо улыбку, глаза. Не знаю, это может быть все, что угодно. Волосы, может быть, у кого-то это пальцы, кисти, ноги. Я не знаю, плечи любимой женщины. Все, что угодно. То, что цепляет именно вас. Погрузитесь туда, это очень важно, чувственный уровень сегодня будем смотреть, поэтому Декамерон помощь, как говорится, вы очень любите эти карты, я знаю. Вы знаете, я всегда, когда делаю расклады, я чувствую удивительные эмоции, особенно после того... Как смонтированное видео, это долгий процесс, поверьте, много сил на это уходит. Когда это смонтированное видео наконец-то достигает просторов YouTube, вот здесь начинаются настоящие чудеса. Я чувствую каждый, каждый нюанс каждого человечка, который смотрит, чувствует, а потом пишет да, в комментариях. Так что... Я вам всем передаю огромный привет. Чувствую, как карты уже начинают прекрасно тасоваться. Значит, вы расслабились, достигли этой точечки. Да, почувствовали себя этим существом все-таки, да? Несмотря на заботы нашего мира. Ну что ж, я продолжаю концентрироваться, а вы расслабляйтесь. На обороте у нас карта Звезда. Я много раз говорила о значении этой карты. Сейчас я выложу декамерон и более подробно расскажу. Продолжаем углубляться в ваше истинное внутреннее пространство, в которое вы сейчас берете свою любимую загаданную женщину. Как ни странно, на обороте Декамерон у меня выпала карта. Она называется карта пустышка. Здесь в этой колоде я обозначила ее как карта, собственно, ваша. Да? То есть, если так образно, это вы в данном случае вышли на обороте. О чем это говорит? То есть, тот человек, который загадывает, да? о чем это говорит? Что этот расклад максимально. Максимально информативен и важен для вас именно сейчас. И от того, насколько серьезно вы его воспримете, да, подсознательно, может быть, не с первого раза у вас это получится, но этот расклад э, может повернуть вашу жизнь в ту сторону, в которую э, вы бы хотели. да, Он обладает для вас магической силой. Вот такой вот у нас оборот на камерон Что такое карта Звезда? Я уже говорила много раз, она это, как ни странно, именно этот старший аркан постоянно выходит у нас в раскладах, в том числе и на Ленорман, тоже. Сегодня, так как тема у нас, да, насколько женщина в разлуке, насколько женщина забывает о вас, думает ли она вообще, хочет ли она чего-то. Я могу сказать, именно оборот указывает на две сразу, на две такие важных, два важных признака, собственно, этого расклада. Первый признак – то, что вы на огромном расстоянии находитесь и очень давно. То есть вы очень далеки друг от друга, если говорить о физическом уровне. То есть у вас не было близости, вы очень давно не виделись, вы э, постоянно находитесь э, какой-то, можно сказать, знаете, но ну, это не мука, это не, не совсем страдание, но что-то ближе к этому, да, вот по состоянию. Иногда на вас накатывает состояние, что она недоступна как звезда, да, что вот она настолько далека, что я не могу... Э, я как бы, я как, знаете, вот это уже что-то за гранью, да? слишком большое расстояние между нами. Опять-таки это вывод, э, как бы оборот, э, оборот колод. Это не значит, что это так и есть, но это говорит о том, что вы беспокоитесь по этому поводу. Второй момент, который указывает эта карта именно «Старший аркан» то эта женщина для вас ключевая в жизни. Она имеет для вас, помимо того, что она сама по себе личность, да, вот если мы говорим о личностных характеристиках, здесь даже не об этом. Она вам как бы послана свыше для того, чтобы вы что-то для себя открыли в своей жизни, усвоили, что-то поменяли в своей жизни. То есть она вам дана как награда. Вот звезда здесь считаема как знаете вот эта карта пульсирует как что-то такое что вы выиграли в этой жизни вы выиграли как вот знаете вот люди могут выиграть там не знаю хорошая хорошую там генетику да при рождении они могут выиграть для себя прекрасные прекрасных родителей какую-то встречу сумасшедшую, которая перевернула полностью их, допустим, какую-то реальность, да, и вывела их в новый свет. Вот это вот что-то типа этого, да, вот по значению этой карты. Я сейчас специально здесь несколько отступлений сделала, так как вас много и у вас разные ситуации. Но для всех уже будет понятно, что значит этот старший аркан. Это очень важный аркан, так как он на обороте колод. На второй же колоде у нас ваша карта. Это говорит о том, что вы тоже для этого человека да вот вы именно кто смотрит сейчас являетесь такой сущностью то есть вы оба друг для друга во-первых равноценны, да то есть вы загадали человека который вашего уровня либо вы его уровня да ну то есть вы как бы стоите на Осознанности, да, на ступеньке осознанности, которая в принципе имеет одну высоту сейчас, Но в данный момент времени. Возможно, дальше кто-то из вас пойдет в развилку в одну сторону, а вы в другую, да, если вы решите быть не вместе. Но в данный момент времени ваши звезды сошлись. Вот об этом эти два разворота колод. То есть, ваши звезды в этой точке вот сегодня у нас. 20 июля, да, 20, да, вот ваш, вот в данный момент, если вы будете смотреть позже это видео, я не знаю, когда, когда получится его смонтировать, да, то в данный момент времени, да, вот когда вы будете смотреть, в тот момент времени ваши звезды сошлись. Сколько это будет длиться, да, эта ситуация, вы как бы... Не властны над этим, но мы говорим о временном промежутке вот вашей траектории жизни, да, вот шли-шли-шли, и в этой точке они сошлись. То есть максимально благоприятное время для вас, да, скажем так. Потому что, как ни крути, старшие арканы это очень важный моменты в данном случае. Первая карта, которая мне указывает на то, что было у вас раньше, здесь есть карты прошлого я хочу их сразу озвучить здесь идет интриги обманы ну, я здесь лично личностно как бы не говорю свое мнение я говорю только то что говорят карты да к сожалению у вас был период семерки мечей это не очень хорошая карта и рядом стоит король жезлов на чувственном плане. Вы очень деятельный человек, очень страстный, очень э, такой, скажем, у вас характер, как вам сказать, характер человека, который э, привык брать от жизни все. То есть вы такой, знаете, давите иногда на людей. Это Я сейчас говорю о вас, как об, об вашем, как э, хочется сформулировать, о вашем состоянии на данный момент, каким вы себя видите, да, вот, каким вы себя транслируете окружающим. Не касаемо этой женщины, вот вы король жезлов. Вы считаете, что вы человек, у которого должна сложиться, вот знаете, судьба такого, ну как бы короля действия, да, вот иду вот, иду, не вижу, вижу цель, не вижу препятствий, вот можно о вас так сказать. Вот такой у вас характер, такое у вас проявление да, вот в этом мире. А по семерке мечей могу сказать, что в прошлом именно на почве вот такого отношения к, ну, как бы к позиции да, «я себя нашел в этом пространстве социума» у вас были несколько таких манипулятивных, ситуации именно с этой загадываемой женщиной, которые привели к вашему разочарованию ее вернее разочарованию следующая карта идет пять кубков это не совсем благоприятная карта в любви да она говорит о том что здесь было ухаживание но оно ничем не закончилось. Почему, почему оно началось и ничем не закончилось? Потому что следующая карта туз Пентакли. То есть у вас было начало, начало чего-то очень ценного между вами. Скорее всего, проявление уже этой влюбленности в каком-то материальном мире, в мире ваших, скажем так, создания да чего бы то ни было союза либо просто в каких-то встреч романтических, романтических но это ни к чему не привело по пятерке кубков это привело к тому что вы расстались почему потому что были я не буду углубляться туда еще расскажу были по вашим скажем так по вашему курсу Совершены некоторые не совсем честные поступки по отношению к этой женщине. Она немного слегка закрылась к вам. Возможно, здесь проходит, я так думаю, по пятерке кубков. Возможно, здесь проходит то, что у вас были еще какие-то отношения. Почему я так говорю? Потому что... Вот это сочетание карт, которое дальше, да, я вижу. Потом я вам расскажу, собственно. Но ну, на данный момент времени я вижу, что вы такой мужчина, любящий, скажем так, многообразие. Ну, будем прямо говорить. Из этого многообразия вам нравится выбирать, ну какие-то, да, вот. Я так уже понимаю какие-то сливки, да, вот самых-самых красивых, самых интересных девчонок, выбираете вы путем сравнения, соотношения, как бы одновременно у вас может быть несколько женщин, вам эта ситуация нравится, вы считаете ее для вас, скажем так, не просто приемлемой, а она вас даже радует, да, вот вы считаете, что по-другому не должно быть, то есть мир, он такой многообразный, почему я должен себе в чем то отказывать? Есть такой момент в вашем мышлении, опять-таки, наверное, большинство мужчин так мыслит, здесь я как бы могу, как вы бы, знаете, улыбнуться, потому что ну, для взрослой жизни, для, скажем так, реализации чувственного плана, конечно же, несколько партнеров это бывает, бывает, бывает такое, что люди любят нескольких партнеров. Но обычно эта любовь, она, знаете, болезненная, она трагическая, потому что все равно приходится кому-то кого-то обманывать, это не совсем приятно находиться в каких-то обманах. Да? Но в данном случае мы смотрим на вас в прошлом, и для вас эта ситуация была но она вам приносила радость, вы чувствовали себя полноценным человеком, что вы интересуетесь и вами интересуется сразу несколько лиц противоположного пола. То есть в этом есть ваше прошлое. Что происходит сейчас? Вот Коренным образом у вас меняется абсолютно, вот на данный момент времени у вас абсолютно поменялось мышление в этом плане. Почему? Вы стали отшельником. Отшельник здесь выпадает два раза. Две двойные карты отшельников. Почему вы стали отшельником? Потому что вы встретили женщину, вот, которую мы сейчас смотрим. Вот она, звезда. Она здесь выпадает королевой Пентакли. Королева Пентакли – это такая, скажем так, женщина, которая обладает огромной ценностью в вашем, в вашем мироздании, да, в вашем внутреннем «я». А также она как бы предвестница того, что это как бы, знаете, ее называют во многих колодах «малая императрица». Это как бы женщина, которая пока не стала вашей женой, да, женщиной судьбы. Но вы бы хотели иметь ее таковой. Под ней же выпадает старший аркан силы. То есть ваша сила к этой притяжении, к этой женщине, она огромна. Она огромна, и она вам доставляет какой-то вот в ваших воспоминаниях, потому что сейчас мы смотрим на ваше, то, что есть в данном случае сейчас, да, у вас внутри, она доставляет вам огромную радость думать о том, что вы, наконец, ну, как бы, вам не нужно бегать, прыгать по каким-то, ну, скажем так, увеселениям, да, увеселяться десятками женщин, вы нашли, наконец, того человека, который вам запал в душу. Вот такой момент здесь есть в этих двух картах и в этих двух отшельниках. Она же, что я могу сказать о ней? Если мы говорим о главном вопросе нашего расклада, она вас не забыла. Более того, она хотела бы выстраивать с вами отношения. На чувственном плане здесь тройка пентаклей – Это ну, очень благоприятная карта в душевном состоянии женщины. Да? Она находится в позиции того, что, ну, во-первых, она деятельная особа, я тут могу сказать, и у, нее, и у нее действительно есть эта сила, которая вас сразила и которая вас привлекла к ней. Вы ее, наверное, выбрали по многим параметрам, да, вы очень требовательный человек, судя по карте Король, Король Жезлов, да, вы выбираете долго смотрите долго оцениваете женщину перед тем как подойти и там какие-то знаки внимания так сказать показать и здесь по этой тройке пентаклей я понимаю что в каких-то моментах вы с ней даже в чем-то сходны потому что она тоже по пентаклям да она реально оценивала вас в какой-то момент времени и вот если выпадает в центре, под картой сила старшего органа тройка пентаклей, я могу сказать, что более того, этот расклад даже не на тему, забывает ли она. Я бы даже этот расклад назвала на тему, будет ли возвращение, будет ли что-то дальше между вами. Я могу сказать, что да, тройка Пентакли – то есть выстраивание ваших отношений будет со стороны и женщины, и со стороны вас. Потому что в будущем тройка Пентаклей вышла с вашей стороны. То есть представляете, насколько интересно расклад показал. Здесь уже есть удивительным образом две двойные да, показательные карты, которые находятся в центре, в самом, можно сказать, Мясе этого расклада, и они указывают на, на, на что, что вы, находясь в карте отшельник, то есть в каком-то самоосознании, да, что, что вообще вам в жизни нужно, насколько вы реализуете свои а, вообще жизненные задачи, да, вот идете по жизни, да, что, что вот кроме того, что вы, а, ну, скажем, просто человек, у вас есть там Хотелки какие-то, желания, для чего вы живете. Да? Вот вы сейчас осознанно вдвоем воспринимаете эти отношения как что-то, с чем можно работать, что можно выстраивать и куда можно двигаться дальше. То есть у вас абсолютно одинаковые карты будущего, тройка. Пентакли, Пентакли еще раз повторюсь, я говорила об этой карте ранее в раскладах, это э, карта выстраивания будущих отношений. Почему? Потому что один пентакль есть у нее, второй пентакль – это вы, а третий пентакль – это как бы то, что вы создаете. Если вы здесь, допустим, смотрите на какого-то давнего друга, ну там, допустим, женского пола, либо мужского пола, если вы женщина, либо на человека, которым вы хотели бы создать какие-то проекты, ну, например, да, то я могу сказать, даже несмотря на то, что тематика здесь любовная, вы можете понимать, что... Что в данном случае вы загадали человека, с которым в будущем возможно выстроить какие-то деловые для вас, для вас да, весомо интересные какие-то проекты. Причем обоюдно интересный, не просто для вас, а для, только для него, да, вы полностью равноценны в данной ситуации. Потому что еще раз повторюсь: две по карты старшего аркана, два отшельника, да, то есть, вы, находясь в этих энергиях отшельника, сейчас, именно сейчас, задумались, причем оба, а, хоть вы и на расстоянии, да, а что я, кто я, что я делаю, куда я иду, к чему я приду. И вообще, нужны ли нам эти отношения? Так вот, что вы задумались, что она задумалась. И судя по тому, что у вас тройка Пентаклей выходит на двоих в будущем, а это о чем говорит? Что и вы, и она задумались о том, что эти отношения вам очень важны. Вы бы хотели их выстроить во что-то, ну скажем, в начало, да, в начало чего-то существенного. А что я еще могу сказать? Вы очень эту женщину, как вам сказать, по семерке кубков и двойке пентаклей на чувственном плане, вы ее постоянно о ней думаете и как-то воспринимаете ее... Возможно, даже рисуйте какие-то картинки, которых не было в вашей жизни, но которые бы вы хотели ну, проиграть, что ли, с ней. Если это любовный для кого-то расклад, то вы представляете, естественно, ну, чувственный план, эротический план, я так понимаю. Потому что здесь об этом, да, у вас много страсти к ней. И судя по семерке мечей, которая над этими картами и королем жезлом, я так понимаю, что у вас э, проблема в том, что вы э, ну, не могли насытиться э этой женщиной, да, и вам она запала как-то вот в вашу, в вашу душу, да. И... Вам может быть даже болезненно это все воспринимать, потому что вы сейчас не вместе. Почему говорю болезненно? Рядышком королева мечей. Я так понимаю, женщина закрылась от вас, возможно, игнорирует вас. Но под королевой мечей, королева кубков ваши стремление, да. Все-таки вот этого здесь очень откровенная карта обоюдной такой любовной сцены что такое королева кубка вы уже конечно же знаете вот она сейчас для вас королева мечей вам так кажется да это ваши страхи вот почему вот я и говорю что на самом деле она для вас королева кубков вот так вот выпал здесь этот расклад то есть у вас много иллюзий страхов по поводу того что все это закончено все это как бы я все испортил по семерке мечей в общем Косячил, косячил, а наконец-то докосячил, ну, если так образно. И вот женщина больше не хочет вас видеть. Конечно же, она злилась на вас, это я тоже вижу. И я чувствую, что э, женщина ушла в этого отшельника да, на данный момент времени возможно, да, даже ни с кем не встречается. И благодаря вот этой ситуации, да, она, может быть, даже немножко разозлил, разозлилась на мужской пол. Почему? Потому что карта отшельник, она говорит о том, что на чувственном уровне она не как бы, ну, знаете, вот не подпускает уже эти мужские энергии. Но при этом она не утратила ценности для вас. Почему? Потому что Потому что, возможно, вам нужно было вот так вот да, поступить с кем-то, чтобы потом э, понять, что это вы потеряли ценного человека. Возможно, у вас такой характер. Потому что э, пока женщина не дала вам, можно сказать, какой-то... А, как бы вам объяснить? Пока она была с вами улыбчива и... И, скажем так, по королю жезлов показывала вам чувство, да, вы показывали жезл. Что такое жезл? я говорила, это, как бы, знаете, такая карта, ну, с одной стороны, страсти, выражение этой страсти, а с другой стороны, человек, он как бы давлеет в этих отношениях, он показывает, что вот будет только так, как хочет он. А уже вторая сторона, возможно, вы здесь не по пятерке кубков, не закрывали женские какие-то хотелки. Ну что такое хотелки? Запросы ее по жизни. Это может быть все что угодно. Судя по, по Тузу Пентакли, возможно, вы не хотели достаточно вкладываться в эти отношения. Ревности я здесь не вижу. да, То есть не причина да, ревность была вашего какого-то, а именно причина, что вы такой вот многоликий, да? Ну, как бы сказать, человек, который любит вот эти все женские, вам нравилось, что возле вас цветник, вам не хотелось делать выбор, да, какой-то осознанный выбор взрослого человека по отношению к этим отношениям. И, а женщина у вас королева Пентакли. Она заточена под то, чтобы что-то создать. да Она обладает силой, по старшему Аркану же говорила. Изначально хотела выстроить эти отношения. Так как она здесь выпала королевой кубка я, я понимаю, что на тот момент она к вам питала чувства. Тогда уже вы же... Для вас не то, что была эта игра, а это, скажем так... Это было для вас ощущение, что я такой весь из себя. Ну, как бы вы понимаете, да, что я вот... Ну, бравировали вы этим, да. Вот вы не ощущали, что вы делаете, возможно, в каких-то поступках, да, вот по королеве мечей вы не ощущали, что этой женщине вы делаете даже, может быть, больно. Здесь не показано картами депрессии какие-то, не знаю, страдания. Здесь этого всего нет. По отношению к женщине я могу сказать что женщина ваша она на данный момент в отшельнике это говорит о том что вы заставили ее пересмотреть очень многие аспекты по отношению к мужскому полу вообще потому что рядом с ней аркан сила и рядом с ней нет ни одной карты мужчины то есть я не вижу чтобы она хотела вас наказать, либо она хотела вас променять на кого-то другого, если вы опасаетесь. да? Вот. Многие пишут, что вот почему она не отвечает, почему она первая не идет на сближение. Я могу сказать, молодые люди, для тех, вот, кто пишет такие комментарии, здесь, понимаете, такая система ценностей, что, что как бы... Человек, который совершает какое-то действие ну, неправильно по отношению к другому человеку, да, то тут нет такого, что, что женщина будет вас ждать, либо страдать. Она просто либо закрывается и делает выводы, да, и тогда уже просто зависит от ваших дальнейших шагов. Либо она действительно о вас забывает и идет к новым отношениям. Если мы спрашиваем, вот сегодня, да, у нас расклад, забыла ли она вас, я могу сказать, что она находится в отшельнике, то есть она такой энергией, скажем так, обдумывания, зачем эти отношения. Вот следующая карта, которая показывает, что у нее происходит. У нее девятка мечей. Это такая карта, можно сказать болезненного такого состояния здесь кстати видно насколько вам тяжело вот именно вам кто меня смотрит мужчина почему потому что вы поняли что ваше поведение возможно до этого было ну, не совсем красивым да Грустная карта, под ней тоже карта отшельник, я уже говорила. А Это все привело к вашему одиночеству, ментальному одиночеству и одиночеству вашего сердца. Возможно, с какими-то другими партнершами, которыми вы потом находились после разрыва с данной женщиной, на которую вы загадали, у вас были тоже какие-то, судя по девятке мечей, были какие-то пробелы. да. И это привело к тому, что вы... Перевратились в такого ну, закрытого человека по отшельнику, который сомневается вообще, есть ли любовь на планете Земля. Я могу сказать, есть, почему? потому что следующая карта, которая характеризует вас, это шестерка мечей. Вы хотели бы вернуться в те отношения, возврат, видите, несмотря на эти мечи, да которые вы вставили, можно сказать, образно в сердце той загадываемой женщине, вы бы хотели к ней вернуться. Почему? Потому что вы поняли, что из всех ваших n-ных количествах каких-то там любовных отношений, вы поняли, кого вы действительно на самом деле любите и кто вам нужен. Ну, это, в принципе, болезненная ситуация для вас сейчас, на данный момент, но она, могу сказать, позитивна. Почему? Потому что вы хотите вернуться в любовь. А не просто какую-то страсть там, по дьяволу, по каким-то другим энергетикам да, темным. Здесь такие карты не выпадают, слава богу. А вы хотите, вот вы, что вы хотите? Вы хотите вернуться в любовные отношения. С кем? С женщиной, которая сейчас находится в отшельнике, то есть вы ее заставили туда нырнуть, да, хотя она в принципе ни в чем не была виновата вот еще раз показываю вашу девятку мечей, это то, что сейчас у вас в голове женщина же ваша, она тоже переживает какие-то моменты она закрылась, она может быть даже и не ждет вас не знаю, здесь не показаны карты ожидания, да, что она вас как-то ждет но здесь показано, что у нее как была тройка пентаклей и сила, да, так она у нее и есть на данный момент. Она для вас была королевой кубков, то есть любимой женщиной. Что еще хочу сказать. Под отшельником выпадает шестерка пентаклей. Это говорит о том, что у вас будет возобновление вот этого потока. Знаете, когда, когда люди хотят э, что-то вернуть, не просто в мыслях, а уже в материальном, да, вот Пентакли – это материальный уровень, то есть э, для многих проиграется, что, допустим, если у вас когда-то была семья, э, вы, вы вернетесь в эти отношения, захотите взять ответственность за ту семью, которую вы бросили, ну, на, на, например, да, мне же разные люди смотрят, кто-то, э, кто, кто когда-то, возможно, пропал из вида какого-то, да, человека, захочет вернуться и заново возобновить на новом уровне, да, выстроив что-то уже конкретное, возможно, у вас там не было дома, вы его купите, не было желания оформить отношения, вы его оформите. Вот шестерка Пентаклей говорит о том, что вы постоянно, шестерочка – это постоянство, да, вы хотите отношения на постоянной основе. Что у вас в будущем? Чем заканчивается этот удивительный расклад? Забывает ли она, забыла ли она, да, что она вообще… Он заканчивается тем, что вы возвращаетесь с шестеркой мечей. Возвращаетесь вы все-таки с какой-то долей претензий к этой женщине да, по семерке мечей. Будет у вас э, небольшой такой разговор здесь вот на чувственном плане. Вы захотите показать, что, что вы были правы. Здесь есть такой момент, э, такой, знаете, молчали, вы такой укор немного есть с вашей стороны. Я бы вам не рекомендовала, конечно, этого делать, потому что карта двоякая. Декамерон, она означает, что как бы, мужчина женщине тут закрыл рот, ну как бы, да, и что-то пытается ей сказать. Если вы хотите выстроить какие-то отношения серьезные, чтобы вас воспринимали, чувствовали и дарили эту любовь, да, то, конечно же, нужно очень откровенно поговорить, выяснить, простить друг друга за очень многие вещи. По шестерке мечей я прекрасно понимаю, что есть, есть за что прощать многим из вас. И, возможно, и у женщины есть какие-то здесь на зло, может быть, какие-то поступки по отношению к вам. Потому что девятка мечей выпала на карту закупка то есть на любовную энергию да вот на вот эту энергию кубка любви есть у вас как минимум 9 таких вот последствий да возможно вы очень давно вынашиваете эту идею возврата но по семерке жезлов я понимаю что вам это было очень тяжело и возможно только последние несколько месяцев судя потому что здесь семерка да семерка жезлов. Только несколько месяцев вы стали серьезно думать о том, что, возможно, вам нужно э, вернуться и заново начать выстраивать. Почему? Потому что э, не идет у вас в судьбе, вот, мечевое у вас, все у вас мечевое, не идет у вас в судьбе э, прогресс. Да? Вы чувствуете, что вы где-то что-то запороли. И по вот этим картам отшельников я понимаю, что с ее стороны то же самое. Да? Она ощущает, что без вас тяжело, и вы это ощущаете. Вам хочется побороться. Побороться за что? За эти отношения. Тройка Пентаклей под этой картой. Вы хотите выстроить эти отношения с этой королевой Пентаклей. Еще она здесь выпадает Пентаклевая. Почему? Потому что она по задумке Вселенной должна была стать вашей женщиной. да, Но вы как-то... Я же уже говорила, да, в начале отношений ваших вы не сделали какой-то выбор правильный, ну, как бы продолжали жить вашей, возможно, там какой-то холостяцкой жизнью или какой у каждого свое и считали, что вам это рано, не нужно, или, может быть, в принципе, не нужно по жизни. Женщина же ваша, она обладает энергией вот этого хозяйки, знаете, вашего семейного очага, она уже на данный момент, она такая, понимаете, ей, в принципе, этот отшельник дан для того, чтобы понять, возможно, даже обратное. Вот вам это, вам это время дано понять, насколько вам важны эти отношения, а ей, возможно, нужно понять, насколько она важна самой себе в этих отношениях. Почему? Потому что под ее отшельником стоит шестерка, пентаклей она должна ощутить свою истинную ценность как человека потому что вы ее поставили в позицию да, своим ходом это семерка мечей вы ее поставили в позицию что она неценный человек для нее это был удар то есть она воспринимает сейчас себя с такой позиции отшельника. Почему? Потому что в ее мировосприятии, в ее картинке себя была несостыковка с вами. То есть с ее позиции это она была королевой чаш, да, королевой любви для вас. А вы ее не оценили в тот, тот момент, когда это было необходимо, да, когда у вас, в принципе, выстраивались отношения. Что еще я хотела бы сказать? Что еще я хотела бы сказать здесь, что вы скрытный человек сейчас, на данный момент. Вы себя не показываете. Здесь в тройке пентаклей. выходит на чувственном плане, именно в чувственном плане вы скрытничаете, выходит Паш пентаклей. То есть по развитию ваших отношений вы, скажем так, вы медленнее развиваетесь, чем эта женщина, к сожалению. Но это не значит, что это вам, ну, как бы, знаете, такой укор. Это скорее, что, что есть у вас, к сожалению, внутренние какие-то стопоры, блоки, которые вам мешают заявить о себе в открытую. Вы понимаете, вы же проживаете сейчас данный период времени чтобы понять по вот этому отшельнику, что вам нужно снять вот этот вот здесь и здесь одинаково, да, и здесь кстати тоже, снять вот этот вот капюшон монашеский, да, вот это одеяние, через которое вас-то и не видно. Женщина здесь везде она показывает себя, да, она не стесняется заявить миру о себе, она знает, что кто она, что она. Она уже давно поняла смысл вообще ваших отношений. Вы же, вы как бы человек, который сам себе на уме. Вот ваша первая карта семерка мечей. Семерка мечей это такой человек, который подозревает, который что-то там продумывает, но в открытую не действует. Она же королева Пентакли и Саша Аркансила плюс звезда. Это человек, который который светит, понимаете, который не обладает энергией подозрительности. Да, она, возможно, в ваших отношениях стала уже умнее, да, не стала себя, может быть, так транслировать, может быть, она обладала каким-то легкомысленным характером в вашем прошлом, но на данный момент времени она уже вошла в энергию королевы Пентакли, то есть очень серьезной, стабильной женщины, которая обладает некой силой. Да, своей собственной силой для выстраивания своей жизни. Тройка Пентакли. Еще раз повторюсь. Вы же, к сожалению, Паш пентаклей Вот она королева Пентакли. Вы пока не король Пентакли. Вы Паш пентаклей То есть человек, который должен в этом отшельнике посидеть, понять, разобраться все-таки в себе. И понять, куда он движется. Вот это очень важный момент. Почему я так говорю? Потому что наоборот, обороте Декамерон, вот это же, все это, все декамера, выпала ваша карта. Ваша, понимаете? Вы, вы, именно вы сейчас слушаете этот расклад. Для чего? Потому что он для вас судьбоносный. Потому что вот ваша чаша любви, вот она. И она над вашей головой, над головой вас, отшельника. Вы находитесь сейчас в данной энергетике. Ну что ж, закончится все, как я уже сказала, очень прекрасными Вашими картами обоюдными, повторяющимся Во-первых, вы вернетесь в прошлое шестерка мечей, эти мечи поставите, видите, лодка деревянный образ, вы поставите их ножными, воткнете в деревянное полотно лодки. То есть вы уже ранить ее сердце не будете. Их свое, кстати, тоже. Вот, ребят, когда вы раните сердце любимого человека, вы на самом деле раните себя. Я думаю, многие, кто посидел в отшельнике, поняли, что да, оно так и есть. Невозможно, если вы кого-то любите, невозможно кому-то отомстить и не ранить себя. Не надо создавать ситуации мщения, не нужно создавать ситуации там, игнорирования, забанивания. Если вы любите человека, самое нужное, что вы можете сделать, это выйти на разговор и поговорить. Так вот, вы приезжаете, приплываете на этой лодке образной, да, любимому человеку по семерке по семерке жезлов это карта действия такого знаете семерка очень активная карта вы будете очень бороться за эти отношения возможно вы будете бороться со своими же какими-то комплексами да вот то что вы о себе Пока не поняли, но поймете позже, да, после этого расклада, вы прочувствуете, что именно вас, вам же мешает действовать правильно, напрямую, без хитрости, без вот этих вот уловок, без каких-то манипуляций. да, И вот вы начнете действовать и выстраивать вашу тройку Пентаклей. Я вот очень рада, что вы меня сейчас понимаете уже. И вот этот вот Паш Пентакли, скрытный такой мужчина, да, чувственный, который тут притаился где-то за углом, женщина, его не видно как бы, да. Вот. И он превратится для этой красивейшей женщины, да, королева кубков, которая сейчас в энергии королевы Пентакли находится, превратится в настоящего короля Пентакли. То есть вы будете парой. Вот так я бы хотела закончить этот расклад. Сейчас я хотела бы взять для вас несколько карт из колоды Ленорман, для того, чтобы посмотреть, если вы меня услышали, поняли и захотели все-таки быть не пажом обдвигаться а в сторону императора, да? то есть стать королем Пентакли для этой. Женщины, которые уже находятся в этих энергиях, давайте посмотрим, что вас ожидает, что вас ожидает в будущем, когда вы начнете выстраивать эти отношения, раз тут выпали две тройки пентаклей. Что вас ожидает? А сколько это будет для вас? Но насколько не то, что быстро, насколько скоро, а насколько успешно. да, Будут ли преграды на вашем пути. Давайте посмотрим. Видите, карта коса. Скоро. Карта коса – это карта очень скорого времени. Я рада, что выпала именно карта временного промежутка. Это будет скоро. И скоро будет что? Давайте посмотрим. Скоро будут чувства любви. Карта рыбы. В моем прошлом раскладе, который назывался, ой, как же он назывался, сейчас в канале, не могу вспомнить. а, а По-моему, думала ли она обо мне, да? Помните, там вышла на исходе карта рыбы. Вот видите, и в этом раскладе, так как меня смотрят мои любимые подписчики, выходит эта же карта. Именно в финале нашего расклада. Почему? Да потому что вы же, именно вы же и смотрите. Прошло сколько, может быть, дня четыре, а исход-то расклада тот же самый. Но он здесь показал глубинную глубинную картину того, что происходит сейчас у вас в сердцах. Так что вас не забыли, о вас думают, о вас... Не то, что думают о а вас. О а вас думают с каким-то удивительным теплом. Теплом любовным. Потому что карта рыбы – это карта, самая чувственная карта в колоде Ленорман. Она говорит о том, что эта женщина, кстати, наоборот, карта мосты – этот мост который между вами он ведь существует и по нему нужно всего лишь пройти чтобы встретиться и проявить свои чувства вот так все просто высшие силы они всегда показывают правду и они показывают то что вас ждет если вы проявитесь и проявитесь вы не с позиции семерки мечей что было у вас в начале, а с позиции умного, любящего, достойного человека, который из этого кубка любви, вот этого красивейшего кубка любви, он увидит не девятку мечей, то есть свою головную боль, сердечную боль, а он увидит счастье в виде карты влюбленной старшего аркана, и если вы будете двигаться в этом направлении, то в следующих раскладах на отношения выпадет этот старший аркан. Сегодня у нас позиция была очень достойная, очень, скажем так, говорящая, показывающая ваше прошлое, настоящее и будущее. Я надеюсь, вам этот расклад очень поможет понять суть отношений между вами, то есть, неважно, ни, никакие слова вы друг другу сказали, никогда это было, никто, никто сказал первое, либо последнее слово. не это важно, ребят. Важно то, что между вами. Вот это глубинное, настоящее чувство любви, которое никогда вас не покидает, несмотря на вашу разлуку, несмотря на ваши поступки косячные, несмотря на ваши бездействие, огромная длительности по времени, судя по всему. Вот любовь, вот она в этой карте Королева Чаш. Загуглите ее и посмотрите внимательно. И вы поймете, что между вами. Забыла ли она вас? Посмотрите на эту карту. И я думаю, вопросы больше типа там э, забыла, не забыла. Расклады будут уже на дорогую тему. В общем, я вас поздравляю с тем, что на данный момент времени вышла поправимая ситуация с вашей стороны. И я надеюсь, что у вас все сложится, и я вам посылаю свой свет. И я, как всегда, чувствую все, что здесь происходит, и знаю, что для вас это очень важно. И своевременная помощь, она делает чудеса, потому что временные промежутки, когда проходит Слишком много времени, то отношения, конечно же, меняются. Здесь отношения поменялись в лучшую сторону, потому что вы оба проходите сейчас период трансформации, который называется «Карта Отшельник» старший аркан. Ну что ж, отшельники вы мои, всего вам доброго, действуйте, становитесь рыцарями жезлов, и у вас все наладится. Всего вам доброго. До свидания. Обнимаю всех. Пока.